Доброе утро, вечер, день и ночь, не знаю, что у тебя там тема сегодняшнего онлайн-гадания Таро-расклада. Гляделка на недельку с 8 по 14 июня. Первое, второе, третье, 4, выбирайте любое времечко в комментариях, и я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами, которые вы только поддержите в любых позициях. Будь-то ссылка, будь-то денежка, будь-то совет, будь-то взгляд, будь-то просто спасибо. Поэтому вот. Погнали. 8 по 14 июня. Да, да, что-то я, наверное, не так сказала, да? Так-так. Спонсоры, если что, можете задавать вопросы по раскладу. Уточнения, вопросики и тому подобное. Ну, ланенько, давайте. Гляделка на недельку с 8 по 14 июня. Настроились? Здравствуйте, кто выбрал красный вариант? Первый, самый. Ваша гляделка на недельку с 8 по 14 июня. Восьмерка мечей. Тройка чаш. Девятка мечей. Рыцарь чаш. Чаш двойка мечей. Если вы слышите какие-то левые звуки, вы меня сорямну. здесь сказала что некий момент головной боли, либо голова об одном и том же думает у некоторых будут будут преследовать на с 8 по 14 возможно о неких проблемах возможно немножко забита будет голова но здесь немного давайте так здесь у нас превалирует очень сильно эмоции и голове наше головное и тому подобное поэтому да, возможно, в некоторую не то что нет, это не, не стоит говорить это слово. Дорогие мои, даже если какие-то, возможно, празднества, если будут, все равно о чем можете думать, о чем можете как-то переживать и гадать, и как-то вот здесь вот немножко как неспокойная неделя именно в плане вас самих и то, что, о чем вы думаете и то, чем ваша будет забита голова. То есть здесь как дела будут делаться, но все равно здесь, бы я бы сказала, какая-то некая отстраненность огражденных присутствует, некое непонимание, что происходит, хочется как-то разобраться, хочется также и уйти от каких-то своих страхов, от непонятных вещей. Немножечко здесь вот, вот, немножко вот как море волнуется, раз. Давайте, дорогие мои, ну, правда, но здесь вот какой-то такой момент. Возможно, даже какие-то позитивные там, события в жизни, там, встречи, свидания. Возможно, некоторые переписка. Но все равно, вот как-то вот на иголочках. Немножко на иголочках, немножко неспокойно. Но здесь, вот, вся неделя такая даже если какие положительные моменты, вот как, как мимо вас, как немножко пройдут, но не потому, что вы их не увидите, ну, возможно, кто-то и не увидит, а по большей степени вы будете очень сильно в себе, очень сильно запариваться под какими-то вещами. Но это плюс у нас эмоции, плюс у нас в голове все вместе, немножко проживать какую-то свои какие-то вещи, будете больше в голове, чем жить на самом деле. Давайте я вам, ну, подсказка-совет, наверное, здесь... Да, отпустите как-то старое, прошедшее, забейте, закройте, остановите, не воскрешайте прошлое, и обиды, и злобу, и все дела. Зачем оно вам надо? Да, начните что-то делать. Я бы сказала, начните что-то делать, чем-то заниматься, займите себя, прислушайтесь к своим неким желаниям, что вы хотите именно вот, вот в данный момент времени. То есть здесь не больше, здесь у нас суд, страшный суд, десятка мечей и туз жезлов. То есть вот закройте какие-то ситуации, которые вам вообще никакой пользы не приносят. Обратите внимание на ваше же желание, потому что тут жезлов это больше у нас желание, изнутри, хотелка. Сделайте в конце концов что-либо, что-то начните для себя. Возможно, какое-то дело, которое вы там не хотели, вы боялись, но только вот начала воск там свечи отливать и вдруг все пошло. Вот здесь я бы сказала как-то так. То есть вот здесь отпускайте прошлое, не воскрешайте ничего, перейдите какой-то на новый виток развития, познания всего и все на свете. Но здесь вот закройте какую-то, оставьте дохлую ложь, она же все равно сдохла. Давайте как-то так. Да, уравнивайте какие-то свои силы. То есть, здесь у вас настолько эмоций, у вас так голова захватит, что в принципе надо. Это может как-то отразиться все равно на ваших энергиях. То есть на том, на хотел, хотелниях что-либо сделать и тому подобное. Здесь То просто, вот именно, ваша голова очень сильно может взаимодействовать с вашим. Соответственно, все вместе взаимодействует, но она будет отражаться на вашем производстве, на то, что вы делаете, на то, что вы хотите уравновесить. Уравновешивайте себя по большей степени. Не вдавайтесь слишком в голову. То есть везде держите некий баланс в своей жизни. Вот. Ну, здесь, возможно, возможно без каких-то особых... Я бы не сказала особо потери. Держитесь стойко, дорогие мои. Вот, вот, я бы сказала больше, короче, как-то так. На этой неделе, ну вот, да, неделя больше будет похожа на какое-то не то что разочарование, а будете как-то больше в своей голове проживать жизнь, нежели на самом деле. Закройте, остановитесь, хватит, стоп, не воскрешайте прошлое, не прислушивайтесь особо к чему-то из прошлого. То есть закройте все, начните что-то делать, уравновешивайте свою жизнь, делайте, и я бы сказала, будьте устойчивы в своей жизни. Немножко даже я в таком контексте двойки пентаклей и с девяткой жезлов. Немного устойчивости. Вот. Поэтому, короче, как-то так. Дорогие мои, я а, не отвечаю за донат даже на личные вопросы. Я всегда говорю на личных раскладах. Бегите на личные расклады, можно даже не ко мне. Поэтому вот. Вот, поэтому вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовую свечу? Фиолетовую свечу, фиолетовую свечу. А спамить тоже не обязательно. С 8 по 14 июня. Давайте фиолетовая свеча. я бы сказала да на вопрос ответ кто задал спамят ладненько давайте давайте дальше гляделка надельку с 8 по 14 июня у вас фиолетовая тоже у вас гляделка надельку с 8 по 14 июня двойка мечей нет ой двойка жезлов меренность Неплохая такая неделя, я бы сказала, очень даже продуктивная. То есть здесь как вот как протекает из первого варианта, и как он вытекает во второй. То есть, вот здесь как прям там море волнуется раз, а вот здесь море волнуется два, но в контексте того, что человек будет начинать что-либо делать, что-либо какие-то проекты, возможно, даже рассматривать, либо по новой как-то что-то запускать. То есть здесь человек действий. Здесь будут люди, соответственно, как-то действовать в своей жизни, как-то будут обо всем запариваться, задумываться, возможно, просчитывать какие-то планы свои определенные, либо рассматривать как некие возможности для себя, для своей возможной реализации, для того, чтобы что-то надо сделать, кому-то что-то подарить, либо кому-то что-то отдать. Вот здесь я больше бы такое. Здесь вот человек действия. То есть, первый там человек там больше без действия, а здесь будет больше наоборот, как некое действие. То есть, здесь уже человек от двойки мечей уже посидел. Он уже посидел, подумал, в мир пошел, так скажем, по миру. Мир по миру пошел. Понял, что надо. А давайте по новой, либо давайте закончим какую-то ситуацию. Но при этом я и здесь двойка жезл. Я бы могла бы сказать, возможно, по новой какой-то заход будет. Может, по-новой как-то будет обдумывать как некую идею. Возможно, по-новой одну и ту же. Я бы сказала немножко в контексте одну и ту же, потому что новая... Ну, здесь прям сразу двойка жезлов. То есть, туз сам пропущен. Я бы сказала, из мира и в вдвойки жезлов, возможно, что-то заново просматривать, какую-то ситуацию, возможно, просто с другого ракурса, с другого ключа, более продуктивного возможно для себя, либо более рассматривать, как лучше мне выйти как-то из чего-то, либо как мне обдумать какое-то свое, допустим, свои выходные, свое настроение и тому подобное. Но здесь будет какая-то какая кашанина, какая-то кашица, будет как некая возня в муравейнике, по неделе я бы сказала больше такой то есть здесь, здесь больше как все-таки работы даже если будете ничего не делать если вы правда там сидеть на карантине дома то вы будете это все обдумать, и некая возня будет происходить все равно но она какая-то прям положительная я бы сказала больше будет вас успокаивать вы чем-то будете вот задумываться задумываться и я бы могла бы сказать она у вас будет очень сильно успокаивать и будет вам сильно прям я бы сказала в кайф то есть, возможно, вы как чего-то там себе рассмотреть, возможно, также некие хорошие выходные. Тут тоже может проигрываться, либо как некий хороший отдых, либо рассмотрение, как провести лучше какое-то определенное количество времени. Вот, здесь, возможно, и как построение неких планов для себя. То есть, ну, здесь прям продуктивная неделя в любом случае. У нас потом влюблены и по восьмерке Пентаклей. В любом случае какая-то здесь возня, возня, возня будет происходить и она очень сильно положительная. Даже если какая-то бездействие будет, то при этом вы будете какие-то для себя что-то возможно что-то себе купите, обновите. Возможно, да, здесь очень сильно может проиграться с королевой пентаклей с девяточкой чаш. То есть что-то для себя приобретете, возможно что-то для других приобретете. То есть сделайте приятно либо себе, либо кому-то. Ну по королеве я бы сказала немножко, смотря кто. Если вы мужчина, то возможно вам. Если вы женщина, возможно себе либо кому-то. Вот. Возможно подумайте что-то приятное для мужчин, чтобы что-то для женщины, чтобы своей, чтобы вы сделали. Вы его будете тогда рассматривать несколько вариантов, как сделать лучше приятно для женщины, если вы мужчина. Я бы сказала немножко в таком контексте. Поэтому будет, возможно, некий у вас постоянный, причем выбор, возможно, будет выбор, как и как выбор, как поступить, что там мозговать. и выбор немножко другой, но я бы сказала, немножко вот здесь, два, как два выбора на неделю грянут по вашу душу, поэтому смотрите, возможно, один выбор касаемо работы, а другой некой дамы, либо себя. Вот, для какого-то своего успокоения. Возможно, Никита, будете задумываться над отдыхом, еще раз говорю. И как-то все совмещать вместе. То есть здесь вот Кошанина, Возня и прям прикольная неделя, классно. Вот. Я думаю, здесь даже вот это, думаю, так бесполезно какой-то совет. Здесь вроде как все нормально, классно и все идет сам чередом. Прям, мне, мне очень сильно даже понравилось. Давайте дальше. Третий вариант. Здравствуйте, кто выбрал зелененький? Давайте гляделочку на недельку с 8 по 14 июня. С 8 по 14 июня. Так. М -м, ваша гляделка на недельку. Третий. Зеленый, желтый, как угодно вариант. С 8 по 14 июня. Колесо, десятка чаш, восьмерка чаш, восьмерка мечей, пятерка чаш. Э -э -э, давайте, дорогие мои, неделя у вас здоровская, на полном серьезе. Но вот здесь вы можете своими какими-то излишками, каким-то... Вы, вам что-то будет не то, что не хватать, а не хватать будет именно... Вот неделя позитивная на полном серьезе, у нас колесо с десяткой час, то есть время больше а, для семьи, для проведения каких-то праздниц, для... Пение, пение души вашей возможно вы просто одна дома там со, со всеми кошками собаками и вам замечательно но вот здесь я бы сказала вы можете немножко сами себе как-то подпортить некий момент вам будет что-то не хватать вот как вот я хочу вот чтобы было прям идеально и вот переборщиться с этим идеальностью, вот кто-то может за перебором вот просто погнаться, и особо его, я бы не сказала, чтобы получить, но получить его через какое-то некое разочарование. То есть, вот как-то вот здесь вот как-то больше так. То есть, здесь, в принципе, правда, неделя очень сильно здоровская, классно. Просто вы как-то можете погнаться за чем-то. Я, я бы немножко сказала, восьмерка чаш не расстроиться, а погнаться. Погнаться за девяткой и чаш, как раз-таки. Потом восьмерка, потом пятерка. Ой, как я хочу, чтобы надо сделать в голове своей обдумываете, что вот как-то вот иначе, а какие-то ситуации меня сковывают, а что-то не так. А надо, может было бы лучше это все сделать. Вот какие-то... Вот по восьмерке чаш, восьмерка мечей, пятерка чаш, это чистейшие загоны. Загоны, припрессованные своими же эмоциями. То есть вам что-то не, не так, что-то не хватает, что-то вот погнались за девяткой, за девятым. То есть вам, вам, вам не хватает вот как-то вот десятки, вроде как у вас все нормально, у вас все хорошо. Не страдайте. Вот как-то пострадать захотелось, и вот захочется, возможно, на некоторые недели. То есть, дорогие мои, ну вот тут чистый, чистейший загон какой-то, что вам что-то, возможно, не хватает, либо что-то можно... Как переборщить, то есть можете, да, допустим, вот-вот, не знаю, вот праздник, у всех праздник и тому подобное, а торт вот куплен такой, а я хочу еще лучше сделать, а я хочу еще круче сделать, и вот здесь какой-то перебор, и погони за этим перебором вы можете немножко спотыкнуться и в свою же немножко лужу как-то упасть, поэтому давайте, да... Я бы сказала, что сейчас не время для того, чтобы зачем -то чем-то гнаться. Растите потихонечку. Вот это то же самое, не, не, не гонитесь за чем-либо. Вот здесь у нас по... Здесь я бы сказала, растите потихонечку. У нас тут императрица. Само по себе это карта роста. Карта обращения внимания на себя, на свою внешность. На какое-то свое развитие. На, возможно, также на, на, на, на определенных людей. То есть, возможно, на, не знаю, на маму, на главную свою женщину в своей жизни. Возможно, даже для вас. Вот, обратите внимание. То есть, вот здесь потом у нас королева мечей, король мечей, башня и тройка жезлов. Башня, я бы сказала, вот сейчас вот как-то делать и принимать какие-либо решения и сделать как-то так, я бы сказала, немножечко, немножечко как не принесет результатов. Да, если у вас какой-то упор и выбор по какому-то мнению одному, не делайте, пожалуйста, ни, по одному мнению не ссылайтесь на какую-то ситуацию, если какая-то такая какофония будет. То есть, один человек сказал, значит, это является правдой. Нет, пожалуйста, обратитесь не только к одному человеку, а, возможно, к некоторым еще людям, дабы прояснить для себя конкретнее, конкретнее ситуацию, которая вам очень сильно нужна для, возможно, вашего дальнейшего развития, роста, для бизнеса и тому подобное для чего-либо роста в вашей жизни Но здесь да да здесь вот как мнение собрать большинство людей в своей жизни чтобы вот как-то возможно куда-то продвинуться на чем-то остановиться успокоиться здесь вот вот как-то вот вот да если какое-то мнение то есть и касаемо вот я хочу узнать мнение вот этого человека не ссылайтесь чисто на одно ссылайтесь на мнение всех людей Многих, давайте, людей, потому что у нас тут и королева Пентакли, королева Чаш, у нас тут повешенный в паже мечей, то есть ссылаясь на некоторую точку-другую зрения, не ссылайтесь только чисто на, на одну и все, и это бескомпромиссно, ссылайтесь на много, на, на, на, на многие источники, окей, на многие источники вашего вдохновения, либо, да. Да, строго придерживаться какой-то позиции, это не очень сильно будет. С какому-то э, строгое соблюдение каких-то правил и понимание, куда надо, как. Вот, вот надо так-то, так-то. Строгое соблюдение, я бы не сказала немножко, что не даст особых результатов. По, по башне, по тройке жезлов. И соблюдение именно неких жестких правил по королю мечей с королем мечей. Ну, а больше, как здесь рассмотрите каждую точку зрения и только потом что-то и делайте. Но я не думаю, чтобы вы что-то сделали по четверке жезлов. Здесь скорее какое-то понимание своей жизни будет. Поэтому вот... Поэтому, дорогие мои, как-то вот здесь в погоне за интересным, но неделю очень сильно классно. Но как-то вы, вы можете погнаться за чем-то, за чем-то, за чем-то для вас вот нужно. Вот, вот кровь из носу, дайте, пожалуйста, кровь из носу. вот сегодня. Вот вот умру, если <laughs> не возьму это здесь сейчас, либо как-то вот, вот переперчить. Я говорю, торт, за тортом пойдете, а торт вообще не нужен и еще упадет торт. Поэтому давайте вот как-то вот, да, Все хорошо. Все хорошо, а в какой-то, в какой бы там период вашей жизни не что-то не происходило. Все хорошо, все нормально. Отлично даже. Не усугубляйте, не, усугубляй, не бегите. То есть здесь больше как не соблюдайте какие-то строгие правила, манеры и тому подобное. То есть вот здесь вот как-то, если какое-то мнение вам интересно, именно для продвижения, для роста. Но здесь продвижение и рост немножко почему, потому что я все-таки упор, и только на эту упор акцент делаю больше, потому что императрица потом у нас тройка жезла. То есть на какой то определенная сфера возможно. Так, поэтому давайте я думаю дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас голубой вариант. М -м -м, голубой, небесные ласточки. Небесную ласточку, кто выбрал голубой вариант с 8 по 14, что же вас там ждет? Дать ваша гляделка с 8 по 14 июня. 8 по 14. Пятерка Пентаклей. Четверочка мечей. Так, колесо фортуны. Девяточка мечей. Двойка мечей. И вот тут Марина приплыла ни, одна, ни одну такую особо. Из пустого в порожнее. Кто? Вот у меня так Макс, кстати, любит говорить. И еще кое-кто. И кое Вот здесь тоже -то, то же самое. Ой. Отлично. Если очень сильно-сильно поднапречься, вы что-то можете очень сильно-сильно красиво придумать. Дорогие мои, если здесь, я бы здесь немножечко в таком даже ключе склонялась. То есть, здесь неделя достаточно такая, может, к выходным у вас как-то, кстати, облегчает, облегчает всякая некая ситуация, то есть, будет какое-то понимание. Но давайте так, здесь гляделка на недельку, сразу говорю, пятерка пентаклей, четверочка мечей, возможно, некая трата средств возможно некоторое по финансам бьющее возможно некоторое понимание того что блин надо разобраться в какой-то в, в каких-то вещах я не знаю что-то я не понимаю о чем идет речь когда это закончится вот здесь какая-то головня головнячная боль но здесь я бы сказала какая-то боль больше в этом плане то есть и ваша голова вам я не, не буду прорицать, что будет как-то наносить вред, но здесь все, всем, все, все, весь вред вы можете приносить просто сами себе, своей голове, от своих страхов, от своих каких-то непониманий, что и как надо и тому подобное. Но здесь бы я бы сказала плюс... Хочу все знать. Вот кто здесь хочет все знать? Любит, не любит, за что? Да, да почему? Да как-то... Вот здесь я бы сказала, вначале за что будет, а потом уже будет некое понимание, вы прозреете. Я бы сказала, немножечко вы прозреете в контексте, вы поймете что именно что-то не так и тому подобное. У вас изменится настроение в очень даже положительную сторону, я бы сказала, очень даже резко. То есть резко будете воду в голове, в голове сидеть, а потом резко из нее выйдете, и некое счастье вас, вас так скажем, настигнет. Настигнет некоторое счастье, некоторое прям вау, классно. Что-то резко в вашу жизнь. Давайте вот как это событие ближайшего будущего. Я бы сказала, здесь что-то резко в вашу жизнь просто войдет, ворвется. Возможно, некая мысль, правда, понимание. Потому что здесь есть некоторое колебание по поводу, возможно, любви кого-то тоже очень сильно прям проигрывается. Возможно, каких-то прошлых отношений, либо по поводу кого-то с какого-то слова Возможно, вы на кого-то просто будете обижаться. То есть, прям люто-люто. Но я бы сказала, здесь некоторое прозрение наступит на следующей неделе. Возможно, в конце. Но я бы сказала, очень сильно резко. Вот резко смените какое-то свое настроение. То есть, было как-то угрюм-угрюм, Раз! Солнце появилось! Все! Все отлично! Все. Да, да что я парилась? Вот какой-то такой момент. Причем прям резко. Либо, возможно, кто-то принесет по рыцарю мечей, возможно, поездка, возможно, вы поедете, возможно, кто-то приедет и резко настанет. А, хорошо. Но здесь вот какая-то головная немножко болит, и правда, неправда, немножко своих каких-то думал будете блуждать. Причем как второй вариант, похожий, как. Ну, на второй, наверное, вариант, да. Вы второй, на который похожий второй. Тоже в каком-то головняке, но здесь я бы сказала по существу и по факту. Будет некий головняк, но также здесь будут именно интересные эмоции и чувства других людей в отношении вас, какое-то их мнение, что-то какой-то их нож. Кто-то нож в спину над чем-то вы будете думать, кто-то вам это как бы сделал, потому что ножа в спину я здесь не вижу, а здесь вы будете обдумывать просто это. То есть, вот здесь какая-то такая какофония будет происходить, поэтому, дорогие мои, но резко она станет прям хорошо, прям классно, аж прозреть я думаю, прям, это как яркий свет, как в темноте, в темноте, и потом хопа, из туннеля вышли. Вот, то есть, вот какой-то такой момент дорогие мои. Но если очень сильно под можно что-то и решить, да. Ну здесь эти, эти, эти, как типа такое, но здесь я бы не сказала, что кто-то что-то решил. А здесь как ворвется некий позитив в вашу жизнь. Возможно, вы там не знаю, просто проедетесь, пройдетесь где-нибудь побудете в другом месте и у вас просто настанет очень много больших, больших великих сил и понимания того, и не знаю, миссии себя почувствуете все, все яруси, либо где вы там находитесь, какой-то из себя, ну не прям почувствуете очень сильно значимым человеком. Возможно, вам кто-то сделает какой-то поступок, что вы начнете когда себя более-менее хорошо, положительно чувствуете. Я любимый, меня любит Вау-Вау. То есть вот здесь я бы могла бы сказать какой-то такой у вас момент, такой гляделки. Поэтому вот. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо за лайки, за комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. И желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.